Двор, в упор, двор, в упор, а... Логика родителей порой просто убивает. Сейчас будет пример. Вы знаете, вас ночью не отпускают гулять на улицу с друзьями, но ну, потому что там опасные вас похитить могут. Но при этом, если маме нужно купить молока или хлеба, она вас отправит даже в 12 ночи в магазин. Это что такая логика? Если ты идешь за молоком, тебя не, не украдут? Просто представьте вот это Эй, пс, малой, мы тебя сейчас похищать будем. Слышь, ты меня не тронь, я вообще-то за хлебом иду. Да что вы все за хлебом ходите, даже похитить никого нормально нельзя.